Знакомьтесь, новый житель приюта Верность. Лисенка мы назвали Аурика. Пока ей не знакомо это помещение, поэтому она себя так ведет настороженно. Кормим мы лисенка натуральным кормом. То есть мы едим курочку, творог, яйца. Все еще пьем молоко. Любим рыбий жир. Пока лисенок маленький, живет дома. В домашней обстановке спокойно, отлично общается с собаками. Но еще мы очень хорошо набираем вес. Значит, лисенок здоровый. Вредная будешь, девочка моя? Ой, так причешемся. Мы это любим. Поначалу мы дома прятались, всего боялись, разумеется, неизвестная обстановка, новые запахи. На ручках мы успокаиваемся, как маленький ребенок, засыпаем на ручках. Да, Урика? Ты моя девочка, не бойся. Через недельку мы под диваном устроили свое логово. таскала туда игрушек, вынесла мусор, который нашла. И теперь это там ее место. ну и пометила по кругу, разумеется. А еще наша Аурика очень аккуратная девочка. С первого дня ходит в туалет на пеленочку. Только на Буза, пуза пуза пуза пуза пуза Пуза-пуза-пуза-пуза-пуза Давай. Пуза. Пуза, пуза, пуза, пуза. Играть, давай, играть, давай, давай. Давай играть. А, играть, будем играть, играть. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ну, ой, так, так по часушки, по часушки. Последнее взвешивание было вчера. Весили мы 904 грамма. Оп, йога. Вы так умеете? Привет, тебя как зовут? Аурика. Нюхай, это волки. Волк-лисий не товарищ. Дай лапку. Даешь лапку? Ты убежать хочешь? Да. Че, конечно, они... Варшавский, вот ну копия. Если бы, если бы, не знать голову, ну не смотреть на ее личка, да, то я подумал ну, по цвету волчонок, но ну, очень похожий. Ну, конечно, она маленькая еще побаивается всего. Это привыкнуть к нашему миру, социализация это процесс длительный. А вот как часто она вообще просыпается? Часто спит. Ну просыпается за ночь или дрыхнет всю ночь? Ночью всю ночь спит. Ну, Просыпаемся мы, когда встает солнышко Солнышко встало, а у Рика проснулась Солнышко зашло, а у Рика, не, зашло, а у Рика вылезла ты и любишь, начала скакать Ты любишь поспать, значит, да? Ну, я, я сегодня мимоходом просто иду дел по горло Как бы на все не хватает Нужно на др... дрессировку а у Рики времени совершенно не хватает. Поэтому мы ее доверили нашему старшему сотруднику. Михална теперь этим занимается. Да? Михайловна. Да, Ой, Аурика. Занимается. Ой. ты такой. В общем, смысл какой? При личонка не менее хлопотливое. Задачи, как и волчонка, например. Ну, как для меня лично, так так. Ну, скорее при... не приручение, да. а социализация. Социализация, да. Но дело в том, что это все-таки дикий зверь. И здесь нужно свои особенности применять. То есть очень аккуратно быть, чтобы нечаянно не напугать ее ничем, не травмировать ее маленькой, потому что ты потом... Отпечаток может отложиться на всю ее жизнь и она будет трусливой. Но здесь сейчас сказать что-либо сложное, я думаю, так, приручится она или нет. Почему? Потому что даже факт в том, что здесь проблема заключается не в том, что она леса, ну хотя это усугубляет, как я думаю, это лично мое э, мнение. Дело в том, что есть и дикие и собаки, ты можешь взять просто щенка и хоть заприручайся, ты его не приручишь. Он просто на генетическом уровне будет дикий или нет но так или иначе жизнь дальше покажет как я думаю будет она ручная или дикая если она покажет свою ну как бы больше сторону зверя то конечно будет сложно с ней а если она будет ручная то значит повезло у нас еще один питомец спит она засыпает надо шапку срочно слушай она все время в шапке спит или как? не она уже давно не спит не спит шапку. ты бросила шапку она мне кажется спать хочет укладываться она уже давно хочет спать и спать хочет куда-нибудь смотаться и спать она очень интересная такая и спит знаете а ну, смотря а вот у меня дома она ко всем привыкла уже ну, понятное дело, вот ну, засыпает на ходу. Замучили ребенка. Замучили, конечно. И спать надо положить. Предлагаю прервать съемочный процесс, так как ребенок очень хочет спать. Но успеем мы еще, я думаю, насниматься с ней. Я думаю, что много чего интересного можно рассказать. Сейчас вот... Пока она маленькая, раз она спит все время, пока еще побавится. Думаю, нет смысла ее мучить этой видеокамерой и съемочным процессом. Пускай она растет, я думаю, подрастет. И... Пока, я думаю, новостей выше крыши сейчас, да, Зайка? Я бы вот резко поднялся и ты испугался. А ты любишь такие штучки? Не любишь, да? Такое и не. Какая это не моя. В общем, пока Аурика спит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. А, Это вообще не так делается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Все, всем пока.